Достижение легче приобрести что-то новое, чем избавиться от старого. Не боюсь с негативом, а создавай позитив. Только так ты достигнешь своей цели. Доброй всем жизни, дорогие друзья. В эфире правовед Сиби и рубрика примеры выигранных дел. Сегодня у нас будет рассматриваться в видеообзоре решение по гражданскому делу Центральный районный суд города Воронежа. Решение рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску кредит Евробанк Шайкиной о взыскании задолженности по кредитному договору и расходов по оплате госпошлины. Суд, изучив материалы дела и следов, оценив представленные доказательства, считает иск неподлежащему утворению по следующим основаниям. На основании копии индивидуальных условий заявления, условий кредитного Обслуживание за «Кредит Европа-Банк» судом установлено, что между ИСО и ответчиком был заключен кредитный договор на сумму такую-то сроком на такой-то по 26% годовых. При этом стороны заключили кредитный договор в порядке определенном частью 2 статьи 3432 ГКРФ путем подписания заемщиков заявления и его акцепта банком путем зачисления кредита на счет заемщика неотъемлемыми частями которого являются также условия кредитного обслуживания банка и тарифы банка согласования всех существенных условий договора. Согласно части 3 статьи 421 ГКРФ, стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотрены законом или иными правовыми актами. Смешанный договор. К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правилах о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Следовательно, суд приходит к выводу, что кредитный договор, заключенный между банком и Шайкиной НВ, является смешанным договором, который содержит в себе элементы кредитного договора и договора залога в случае приобретения транспортного средства в кредит. Далее. Судья перечисляет ссылки на законы ГК РФ. Согласно статье 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений. В обосновании своих доводов банк ссылается на то, что согласно предоставленному суду расчета задолженности по договору такому-то следует, что у ответчика Шайкина НВ имеется задолженность по погашению суммы кредита Однако суд не может согласиться с данным доводом банка по следующим основаниям, поскольку судом было установлено, что спорный кредитный договор был заключен путем направления уведомлений на выдачу кредита оферты и принятия этого заявления акцепт банком в соответствии с частью 2 статьи 434 ГКРФ, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, Телетайв на телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Федеральным законом от 02.12.1990 года за номером 395-1 о банках и банковской деятельности установлено, что банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять совокупности следующие банковские операции привлечение во вклады денежных средств физических, Юридических лиц. Размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности срочности, открытие и ведения банковских счетов физических и юридических лиц. Статья 5 указанного закона относит к банковским операциям привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады для востребования и на определенный срок. Размещение указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических, юридических лиц и прочее. Инструкции Банка России от 14.09.2006 года за номером 28 и об открытии и закрытии банковских счетов счетов по вкладам-депозитам, Действующий на момент предоставления кредита ответчику, предусмотрено, что банки открывают в валюте Российской Федерации иностранных валютах.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 Проанализировав вышеизложенный суд, приходит к выводу, что для установления факта наличия задолженности, истец должен доказать факт переселения денежных средств на счет заемщика. А в последующем движение денежных средств по счету клиента в случае исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору путем предоставления суду допустимого доказательства, а именно выписки по счету Шайкиной НВ, которая является доказательством наличия задолженности при этом расчет представленный банком таким документом не является так как это расчет банка который является необходимым приложением к исковому заявлению но не доказательством получения денежных средств заемщиком и задолженности по кредитному договору судом неоднократно разъяснялось банку о необходимости предоставления суду доказательств предоставления денежных средств ответчику и задолженности по кредиту и выписки из лицевого счета ответчика что представителям мышца предоставлено не было, тогда как расчет задолженности по кредиту, на который ссылается представитель ИСЦА, не является доказательством, свидетельствующим о наличии у заемщика задолженности по кредитному договору. С учетом изложенного суд считает, что представителям ИСЦА не доказано наличие у Шайкиной НВ задолженности по оплате заемщикам суммы основного долга, просроченных процентов и процентов на просроченный основной долг, Здесь чем суд не находит основания для утворения исковых требований банка взыскания соответственника за должность по кредиту ну и соответственно суд отказал виски банку вот такое решение дорогие друзья здесь судья полностью описывает что должен предоставить банк так что берите это решение на вооружение Прямо его распечатываете Приобщайте к материалам Своего дела Для образца Вашему судьи Для правильного решения Для вынесения Правильного решения Вашего судьи Который будет в вашем случае Можете распечатывать 5-10 таких решений Для образцов И общайте прямо Пишите заявление для приобщения таких вот приложений в качестве приложений. Таких решений в качестве приложений. Вот, Я подумал здесь, думаю, почему выносят такие э, законные решения. Или это, значит, э, честный судья. Так, а кто у нас судья здесь? Давайте посмотрим еще раз. Судья Сахараса. А, Сахаровой. Я решил посмотреть на сайте суда, если она в списках до сих пор ли она значится, может быть ее уволили? Есть. Судья Сахарова Елена Анатольевна, вот она, пожалуйста, судья по уголовным делам, она правда значится. А нет, вернее, вот, извиняюсь, по гражданским делам. Вот Сахарова Елена Анатольевна работает до сих пор, вы можете сами убедиться. На официальном сайте Центральный районный суд города Воронежа. Так что здесь или не занесли, или является или Анатольевна честной судьей. Ну кому нравятся наши видеообзоры, ставьте Любо большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Документы, которые звучат в том или ином видеообзоре, располагаются вот здесь вот, внизу. Ссылка для скачивания выигранных дел. Смотрите дополнительные ссылочки. Оставляйте свои отзывы, комментарии. На этом сегодня все. И я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.